В чем же основа красоты и здоровья женщины? Ну, во-первых, это беспрепятственная циркуляция энергии ЦИ и свободное кровообращение, что дает заряд сил, бодрости и энергии, здоровый блеск кожи, из, э, излучение уверенности и красоты. Во-вторых, это регулярная очистка глубоких слоев кожи лиц, лица, э, массаж, восполнение влаги и минералов. И третье, это выведение из организма избыточных жиров, шлаков и токсинов. Ну, в первую очередь хочется мне рассказать вам о том, как, чтобы циркулировала наша энергия правильно, корпорация ФОХО в 2018 году вот нам дала такой уникальный, абсолютно безопасный прибор для того, чтобы мы чистили меридианы. Но то, что меридианы есть в организме человека, теперь уже и западная медицина это признала. Раньше не признавала, очень долгое время. И вот в 1986 году в университете Неккера во Франции путем введения техницио-биологически активной точки человека были установлены траектории, которые полностью совпали с меридианами, описанными. 5000 лет назад в древних китайских трактатах Хуиндин и Цин. И вот так экспериментально было доказано наличие меридианов у человека. И корпорация Фухов впереди планеты всей. Такой уникальный, безопасный прибор нам дали. Это просто ну, находка, которая позволяет оздоравливаться людям, независимо от возраста и как бы с ну, с молодых лет, так сказать, и до глубокой старости можно очищать энергетические меридианы. В, зап... В восточной медицине существует много способов очистки меридианов. Это такие как муксотерапия, иглорефлексотерапия, массаж гуаша, вакуумный массаж банками. Но все эти процедуры невозможно выполнять постоянно, так как они небезопасны и требуется высокая квалификация мастера. А вот данный прибор, он абсолютно безопасен. И вот как раз этим прибором можно, он считается вообще как бы семейный физиотерапевт. Этим прибором можно постоянно выполнять эти процедуры. В течение, допустим, в течение, ну, каждый дня, в течение 30 минут, эти процедуры оказывают просто, ну, такой оздоравливающий эффект, который, наверное... Ну, не приносит ни одна процедура. Значит, за один сеанс биоэнергомассажа, он вообще приравнивается к 10 сеансам ручного массажа. За один сеанс из организма человека вводится 4 грамма токсинов. Один сеанс еще приравнивается, ну, как будто бы человек проходит 6 километров трусцой. За один сеанс, как бы, идет очищение ну, примерно в течение 45 минут лимфы, ну, и он приравнивается еще к 500 жимам от пола. То есть по энергетическим затратам он очень, как бы, большая энергия уходит, когда производится процедура биоэнергорегуляции. Вот такой уникальный прибор. То есть приобрести его несложно, обучиться работе на нем – тоже очень легко, в течение двух дней можно обучиться и в домашних условиях вся семья может им оздоравливаться. Вот такой прибор. Далее, значит, у нас в корпорации УХУ стараются удовлетворить все потребности женщины. Ну, соответственно, женщины это красота, в первую очередь. корпорация УХУ значит вот такое вот корректирующее белье дала нам женщина, у нас ну, теперь у многих партнеров есть. Такое белье, оно не просто красивое, оно лечебное. Здесь так, как сказать, выкройка вот этого белья настолько правильная, что поддерживает правильные формы женщины, то есть оно плотно облегает и перераспределяет жировую прослойку там, где это нужно, то есть грудь становится более такая, как сказать, приподнятая, потому что оно, как бы сам крой белья, позволяет вот именно осанку держать в, правильной, в правильном виде. И использование этого белья, ну, ношение этого белья в течение трех месяцев у вас будет очень хорошая осанка. То есть память мышц сформируется, и мышцы будут ваши держать весь, значит, как опорно-двигательный аппарат. Вот. Но кроме этого, это белье обладает антирадиационным эффектом. То есть здесь вот передний слой, как бы, он состоит из антирадиационной ткани. То есть эта ткань препятствует проникновению радиации. Мы сейчас, вот многие у нас в доме держат бытовую технику. Микроволновки, телевизоры. Кстати, телефоны. вот да, телефоны. телефоны, компьютеры, то есть очень большое излучение идет, да. и оно, конечно, проникает в тело человека. И вот это белье позволяет абсолютно безопасно, ну как сказать, безопасно находиться рядом с этими бытовыми приборами, и эти лучи будут просто как как, как говорится отскакивать от этого белья. А, значит, ну Само по себе оно очень красивое. И ношение этого белья скорректирует вашу фигуру. Кстати, здесь еще есть энергетические минералы в ткани, которые способствуют хорошему кровообращению. То есть жировые вот эти вот отложения, они у вас будут таять. И тем самым женщина будет стройной, красивой, подтянутой. Вот такое у нас замечательное белье. Далее. Хочется рассказать мне про Значит, вот такую женскую линию. Это прокладки и тампоны. Значит, прокладки ежедневные и гигиенические. Прокладки самым вот основным значит, элементом здесь есть микрочипы. Эти чипы содержат ионы серебра которые обладают антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Сами по себе прокладки, они не просто гигиенические, они еще и лечебные. То есть там есть также инфракрасные лучи вот от этих чипов. Они проникают в тело женщины, естественно, они очищают значит и обладают противовоспалительным эффектом. Mm -hmm. То есть здесь не скапливаются бактерии абсолютно, уходит запах неприятный и так далее. Много женских проблем вот, по женскому здоровью решают эти прокладочки. Кроме этого еще тампоны Гой Фэйбао. Это тампоны гигиенические, они э, лечебные также. Это тампоны, которые... Очень много вопросов, также вот, неразрешенных по женскому здоровью, решают. То есть они очищают женское лона. Кроме этого, они очень хорошо способствуют работе щитовидной железы, даже оказывают такое воздействие да. на щитовидную железу. Вот эти тампоны можно даже мужчинам при каких-то мужских проблемах. То есть это помещают их в пупок залипливают лекопластырем в, в течение 5 дней, мужчина также оздоравливается. Тут также есть, вернее, состав их очень натуральный. Это травы. Эти травы вообще по древнейшим э, тибетским рецептам. Э, ну, этими травами как бы всегда пользовались наложницы императорские наложницы. И вот этот секрет донесен до наших времен. И вот э, тогда даже было замечено, что э, эти женщины выглядели очень молодо. То есть здесь действительно омоложение идет организма. Э, и кроме этого еще этими тампонами можно э, убрать гайморит. Острое состояние гайморита при, при гайморите. Дальше... Ну, я хочу рассказать вам про линия красоты, можно так сказать. Потому что э, также корпорация Фухо два года назад нам э, значит, дала нам, женщинам пользоваться вот такой уникальной э, сывороткой. Это восстанавливающая сыворотка с жидкими минералами. Минералы эти натуральные. Они добыты из глубоководных водорослей. Э, здесь в составе этой сыворотки 117 различных минералов. И заметьте, что все они натуральные. Значит, вот эта коробочка состоит из 6 капсул. В капсулах капсулы э, у нас э, это концентрат сыворотки. И одной капсулы примерно хватает на 2 месяца. То есть вот этой коробочке э, хватит примерно на год употребления. По да. Значит, здесь э, вот в таком PET-флаконе Разводится э, водой, обыкновенной чистой водой. Разводится, ну, я, например, для своего возраста 20 капель. И в течение дня 9-11 раз я на себя распыляю вот эту сыворотку. Э, технология ПЦР, полимеразно-цепная реакция, позволяет сыворотке э, проникнуть жидким минералом до глубинных слоев кожи, до гиподермы. И таким образом значит, тургор клеток восстанавливается, активизируются все клеточки, наполняются влагой, минералами, кожа расправляется, и излучение, ну, как бы излучает сияние изнутри. Вот такая у нас замечательная сыворотка. Мы все ею, ею пользуемся, получаем прекрасные результаты. То есть э, в любом возрасте можно выглядеть намного моложе. Э, полгода употребления этой сыворотки, где-то э, омоложение на 5 лет. Год употребления сыворотки омоложение идет да на 10 лет. Ну вот мы к чему и стремимся, все женщины. Так. Еще мне хочется рассказать вот про такую... Косметика Роялка. Вот эта косметика абсолютно натуральная. Также из, здесь кардицепс, женьшень и много-много трав, полезных для нашей кожи. Также проникает до глубинных слоев значит Кожа становится мягкой, бархатистой, как у младенца На самом деле мы также до сыворотки, это была уже косметика До этой сыворотки мы пользовались этой косметикой И тоже получили очень хорошие результаты Поэтому женщина всегда в любом возрасте стремится выглядеть красиво Чтобы и кожа была красивая вот, полюбуйтесь. Да. Вот. Поэтому вот такая вот косметика у нас. Здесь 5 наименований продуктов, которые в течение, наверное, 5-6 месяцев вот это вот пользоваться можно. Этой, потому что там совершенно микродозы такие, которые заменяют всю косметику. Не надо никаких кремов, не надо никаких лосьонов. Здесь все вот есть в одной упаковке. И очень длительное употребление как раз приводит к тому, что кожа прям сияет изнутри. Так, и, значит, вот э, третий, как бы, э, третий принцип – это выведение из организма избыточных жиров, шлаков и токсинов. Мне хочется вам рассказать э, о чай-босс. чай Чайбос – это воссоединение элитных сортов чая и м, чая Рейбуш. Здесь как раз вот в таких научных пропорциях, что он делает? Этот чай антилипидный. Он м, убирает из крови лишние жиры, токсины вредные, холестериды, липиды и так далее. То есть он противоантилипидный. И поэтому этот чай... Он хорошо даже корректирует фигуру, он хорошо воздействует, тонизирует э, весь наш организм, бодрит. И это просто чай, который мы сегодня, кстати, вам с вами будем его дегустировать, этот чай пробовать. Так, и э, паста роза. А вот, знаете. Кто еще не знаком с этой пастой розы, нужно обязательно познакомиться, потому что это уникальный препарат, продукт, который корректирует фигуру, заживляет микротрещинки в организме, то есть в желудочно-кишечном тракте. Вообще, воспол... Это питание для нашей бифидов и бактерий. Восполняет вот это питание... Вернее, бактерии. Бактерии колонии разрастаются и очень хорошо справляются с патогенной микрофлорой. Регуля... Регулируют обменные процессы. Эта паста, можно ее употреблять даже маленьким детям с первых часов жизни. Ребенок, как раз у него становление желудочно-кишечного тракта идет, и ему очень важно вот именно с первых дней жизни расти здоровым, и чтобы в кишечнике ребенка формировались, значит, иммунитет формировался. И вот с первых часов очень хорошо ребенок будет здоровым, спокойным расти, значит, у него будет хорошо формироваться микрофлора. Когда говорят, что женщина в 20 лет некрасива, это ее беда. Когда говорят, что в 40, 50, 60 и в 70 лет некрасива, это ее вина. Поэтому, конечно, все зависит от самой женщины.